Вот Как улучшить свой английский? Как сделать так, чтобы ты мог уверенно и быстро говорить и убедительно? Be persuasive. Угу. Как это сделать? Когда да. я собиралась на веб-саммит, и я решила сделать группу, в которую я хотела добавлять украинцев, которые едут тоже на веб-саммит, поскольку я туда ехала одна и не хотела быть одной. Есть возможность каучсерфинга, когда да, к тебе приезжают да, друзья, да? да. да? У тебя есть возможность быть э, хостом, ну, принимать гостей, как Airbnb. 5 тысяч евро. Вот у среднего, менеджера среднего звена есть 5000 евро. Куда их вложить? Ты должен понять, хочешь ли ты быть работать в корпорации, да, строить свою карьеру, или все-таки ты хочешь быть, быть э, предпринимателем. Это очень важно, иметь этот люфт, потому что, когда ты приезжаешь в незнакомую страну, не факт, что ты сразу найдешь там себя. И понять, это вообще у вас ну, просто веяние времени, это тренд, это модно, и вас поэтому туда тянет, или это действительно что-то ваше. Вы фаундеры и организаторы комьюнити, стартапов, маркетологов, э, всех таки-таки-таки теки, теки умных, умных людей в Киеве, правильно? Ну, можно так сказать. Да, мы кофаундеры одного из самых быстрорастущих сообществ украинцев, которые работают в технологических компаниях. Сообщество возникло примерно ровно год назад, когда да. я собиралась на веб-саммит. И я решила сделать группу, в которую я хотела добавлять украинцев, которые едут тоже на веб-саммит. Поскольку я туда ехала одна и не хотела быть одной. Хотела вот так законектиться и людей законектить. Эта группа внезапно стала платформой для коммуникации всех украинцев, которые отправились на веб-саммит. Они примерно за две недели насобиралось количество около 250 человек в группе. Класс. И потом она стала расти. И э, я познакомилась точно так же год назад с Инной. Мы стали общаться больше. Инна тоже была на веб-саммите. И после э, того, как ивент прошел, мы поняли, что год ждать еще целый до следующего угу. веб-саммита очень как-то сложно. Группа называлась Ukrainians от веб саммит. Хочу абсолютно практичный совет спросить. А, многие украинцы имеют проблемы с английским. Ну, по крайней мере, моего поколения. Вот как улучшить свой английский? Как сделать так, чтобы ты мог уверенно и быстро говорить и убедительно. Be persuasive. Mm -hmm. Как это, это сделать? В Украине. По да. Раз, два, три, если можно. Как можно больше окружить себя людьми и контактами, которые говорят по-английски. То есть сейчас очень много всевозможных. Есть возможность коуч когда да. к тебе приезжают да, друзья. Да, да. Да? Есть возможность быть хостом, ну, принимать гостей как Airbnb. Вот. Есть возможность просто проводить бесплатные экскурсии людям. Я знаю очень много... Людей, которые абсолютно приезжали, которых я встречала уже, например, там, в Дублине там, или в mm -hmm. Гонконге, которые говорили, что выучили язык благодаря тому, что показывали постоянно экскурсии по городу разным туристам. В своих городах, в своих, своих городах, странах, да? Да? да? Круто. Это вот такое очень... Это тоже выход из, из зоны комфорта, но, но тем не менее люди очень ценят, даже если ты безумно хочешь им помочь. процентов. Ты бесплатно это делаешь, mm -hmm. и они понимают, что ты учишь. Конечно же, это постоянно учиться смотреть фильмы и передачи разные, там, телесериалы. Особенно те, которые ты, например, уже очень хорошо знаешь. Я на самом деле, я английский учусь с 5 лет. И... Но в, в какой-то момент мне настолько хотелось, чтобы он был такой ну, с акцентом. Мне очень хотелось иметь британский акцент в свое время. Я инвестировала в свое обучение и поехала в Лондон. Я взяла курсы английского языка еще раз дополнительно. И таким образом я как раз и создала для себя вот это окружение 24 на 7 полностью. Да? Мы учились, разговаривали постоянно, я жила в британской семье. И затем, когда мы уже все разбрелись снова по миру, постоянное общение через мессенджеры, Фейсбуке, да, все абсолютно кардина... это кардинально изменило мою жизнь. То есть реально можно взять отпуск на три месяца, уехать в какую-то страну, например, там, если немецкий учишь, в Германии, просто окружить немцами. И все. Я бы еще сказала, что третий способ, который мне безумно нравится, который мне очень близок по духу, это путешествовать одному. Я, Я сейчас об этом хочу поговорить буквально Я, через несколько минут. Я дополню про английский, буквально вот завершить эту тему, что еще самое главное, это как только вы начали учить язык, желательно сразу идти в какую-то среду. В, нам в Киеве, например, сейчас есть очень много англоязычных клубов, и начинать ходить в них сразу. Это взаимодополняет теорию, которую вы учите, это усиливает вас со всех сторон. Если учить теорию параллельно и практикой заниматься, ты гораздо быстрее научишься, чем если, нет, я учу теорию два года, и только потом я начну практику, я еще не готов. Окей. Очень многие иностранцы мне давали фидбэк, что э, ну, многие украинцы боятся, что они там ошиблись во временах. Да. Они говорят, мы уже и так вас уважаем, что вы готовы говорить на другом языке. Мы понимаем, что вы не можете, там, как Шекспир, досконально да. его знать. Главное, начинайте общайтесь и убирайте эти барьеры из головы. Сейчас много людей, ну вот моего, вашего возраста, нашего поколения, да, уходят из традиционного, из традиционной системы трудоустройства, из традиционного образования. В общем-то, наверное, воспитывают своих детей уже по-другому. Что бы вы посоветовали? И с другой стороны, сформировалась элита новая, да, Digital-кочевников, номад, да дигитал номодс, которые путешествуют, работают, зарабатывают деньги, а мы им завидуем, потому что они могут делать все, что хотят, и там, где хотят. Вот что делать ребятам, которым там 30, 35, 40, 45 лет, вот как все-таки уйти из работы 40-часовой недели, уйти в дигитал mm -hmm. и начать путешествовать. Я скажу, что я как раз вот принадлежу вот этому поколению, мне 35 лет, и я точно не диджитал-номад, потому что у меня есть двое детей да. и, и есть ну, стабильная работа, и есть там, жилье. И я не могу себе позволить бросить это все и наплевать на то, как там дети будут учиться и ходить в садик куда и поехать куда глаза глядят. Поэтому я точно советую людям, которые пока не связаны ничем таким, обязательно пробовать, обязательно использовать этот угу. шанс, потому что действительно границы сейчас открываются мы получаем без безвиз, да, у нас становится легче перемещение, лоукосты появляются. Но если такой возможности нет, то э, очень важно все-таки ну, все равно следить за трендами, читать, смотреть, общаться с этими людьми, которые вот так путешествуют, ездят. И понять, это вообще у вас ну, просто веяние времени, это, тренд это модно, и вас поэтому туда тянет, или это действительно что-то ваше. Потому что я считаю, если это... Действительно, ваши и очень хочется это делать, то многие люди это и с детьми там ну делают да, как-то, да, все это организовывают так, чтобы это происходило. Сейчас <с это круто, потому что это ну, это новая элита. Люди уже не зарабатывают деньги в корпорациях. В корпорациях тоже зарабатывают. Есть это все тоже. В том-то все дело, что тут важно не бросить все, и там это сейчас модное погнаться за этим, потом вернуться ни с чем. Мне кажется, что можно попробовать, можно маленькими шагами, можно там попытаться уезжать на 2-3 недели, а не сразу все бросать. А, и, и посмотреть, насколько это вам откликается. И, может быть, там вам хватит такого погружения пару раз в год, такого ретрита, так называемого, куда-то да, поехать, да. посмотреть мир. И вернуться, и сделать какой-то реинвент в своей организации, в своем направлении, да. в своем отделе. И вдохнуть новую жизнь вообще в свою деятельность, которой вы занимаетесь. Или завести себе хобби, как такое, как у нас сыны. Драйвить как Ну, я бы хотела добавить словами Джека Ма. Это основатель Али и самый богатый человек Китая. Он сказал, что от 20 до 30 лет ты должен перепробовать все, что только ты можешь. И не важно, в какой компании ты работаешь, важно, за кем ты идешь. У тебя должен быть очень сильный ментор. Это важно. Хочешь быть барменом, пойди пробовать барменом. Хочешь ä, путешествовать, есть, путешествовать. С 30 до 40 лет ты должен понять, хочешь ли ты быть, ä, работать в корпорации, достроить да, свою карьеру, или все-таки ты хочешь быть, быть ä, предпринимателем. Mm -hmm. С 40 до 50 лет уже поздно что-то менять. Ты должен хорошо делать что -то, ну, тот путь, который ты выбрал. Друзья, подписывайтесь на мой Facebook. Там все самое горячее и сладкое. себя карьеру лезть становиться президентом корпорации ездить быть экспатом да в другие страны ездить или все-таки дальше развивать свой бизнес вот и с 50 до 60 лет ты должен стать ментором для других людей потому что у тебя есть знания опыт у тебя есть ресурсы но у тебя нет столько энергии да. сколько у молодых поэтому инвестируй в молодых нереально пишут люди вот они они смотрят на то, как я переехал, как я поменял жизнь, и они говорят, Рома, мы работаем там в Укртелекоме, там, Мосгорсвязь, там, в общем, там, 10 лет, мы там менеджер там, среднего звена. В общем, что нам делать? Я посчитал, мне надо 2000 евро, чтобы зарабатывать, куда-то переехать. Что делать людям? Что вообще им делать? Ну, что ты отвечаешь? Тебе. Я говорю, у меня нет однозначного ответа. Я, мне не кажется, знаю. здесь надо тоже нет какой-то универсальной работы, таблетки для делать. всех. Да, здесь нет универсальной таблетки для всех. Надо смотреть, что еще вы умеете. Э, наверное, нужно, ну, так же, как на твоем примере, ты готовился к приезду. Я не готовился. Ну, да? ну я прыгнул нет. просто. Нет. У меня Или, было... Я имею в виду, что у тебя были отложенные средства. Наверное, да. да, Ты мог себе позволить там не работать какое то часть времени. Это очень важно, иметь этот люфт. Потому что когда ты приезжаешь в незнакомую страну, не факт, что ты сразу найдешь там с. Себя, да и свое место но и тут еще надо понимать что какая цель цель переехать или цель расти карьерно или цель найти что-то новое ну, что Телекоме расти нельзя то есть ну невозможно там расти а, или можно можно Конечно. Можно? конечно. Ну, окей, знаю. в то время, как я... я с... Смотрите, я, я сейчас знаю. через полчаса буду записывать видео с парнем, которому 25 лет, который организовал свою компанию, у да, которого да. своя ком... ну, команда. Наверное, в общем... все в голове, и... все, все границы да. в голове. И, ну, то есть, да, и, и когда я, я говорю о парне, которому 35, у нас там таких там очень много, принял. начальник Видилу да. в да. ну, он Что говорит, не Рома, не Рома, я несчастлив, я хочу что-то делать. Учиться, учиться, учиться, еще раз учиться. Реально не поможешь таким людям, и очень часто как раз они, ну, простите, я не хочу обидеть друга, но они любят ныть, но никто ничего не встает но, и не делает. Но не Потому что, когда ты говоришь, слушай, а давай, наверное, еще встретимся после твоей работы и еще что-нибудь попридумываем да. идеи. А он тебе скажет, слушай, а мне уже так удобненько, я так обычно я еду, не знаю, домой, Маршрутка, мне уже да? ужин да, ждет, да. еще что-то, мне так удобно, нет, давай как-нибудь, когда-нибудь. Угу. Да, это очень все видно на самом деле, поэтому, ну, ну мы, я не знаю, у тебя должно быть хоть чуть-чуть капля, наверное, какой-то свобо свободолюбия, да, и опять-таки еще раз встретить правильных людей, которые... Вот. Снова. это нетворкинг но ну, мы сейчас поговорим о нем пять а, тысяч евро вот у среднего менеджера среднего звена есть пять тысяч евро куда их вложить лучше это в какой стране у менеджера? в, в украине в россии в казахстане евро. в Беларуси. это зарплата тут менеджера в украине да я знаю не вот есть пять тысяч евро сбережений вот куда бы вы их потратили окей давайте по-другому вот у вас есть пять тысяч евро которые вы можете куда-то потратить куда вы потратите я бы на путешествие и обучение для детей и для себя. Путешествие, окей. Обучение чего? Обучение новым каким-то современным навыкам, ну, о которых Ты сейчас слушают HTML это... и CSS. Нет, я имею в виду о тех, ну, тренды есть в обучении, которые, ну, это не секрет, есть там результаты довоса, там, профессии 2020, что да. будет популярно, если вы там не технарь, но ну, нет способности к этому, то... Нужно развивать софт-скиллы, креативное мышление, критическое мышление, дизайн- thinking. Есть целый перечень этих скиллов, которые будут в ближайшее время востребованы. И я бы делала упор на ваши сильные качества, то есть развивать то, что уже заложено в человеке, и еще вложить в это, чтобы еще лучше это развить. С последнего после моего путешествия в Порту я бы, наверное, уехала бы в Азию и открыла бы там калининг. После старт. путешествия в Порту, а что было в Порту? Я жила в Калининграде. Это концепция, когда в одном доме живут много людей из разных стран, и при этом у нас есть места, где мы делим кухню, да. где у нас есть собственный сад, ну, в общем-то. И люди... Почему? Чем круто крутые вообще холивинги? Потому что там как раз собираются очень открытые люди, которые путешествуют по миру. Ты кочей, много. ты номад. А, да, я к этому очень сильно стремлюсь, и вот я поэтому постоянно ломаю стереотипы, ну, у себя преимущественно в голове. Те, которые немного советские заложены. Те, которые обществом надо, надо, надо. Да. Тебе к твоему возрасту уже надо. в а, да. 30 еще не замужем. Да. Мне 30. 35, 30. У 30. Я детей. не замуж. Мне нет детей. Я снимаю квартиру. У меня нет машины. Но я очень много путешествую. И сейчас э, я не работаю ни на кого. Поэтому я настолько, по-моему, счастливее, чем да. сейчас. Я себя не, не, не чувствовала никогда. Правда. Просто круто. Саша, мне к тебе вопрос, как вот маме двух детей. А система образования всех очень сильно, сильно интересует. Mm -hmm. Вот твое видение, через 5-7-10 лет твои дети закончат школу и что-то будут делать. Вот, mm -hmm. Что бы ты хотела, чтобы они делали? Я вижу, что система образования точно несовершенна, точно устаревшая и точно очень сложно поддается каким-то изменениям насколько, ну, сейчас я вижу, это больше происходит изнутри, какие-то изменения, то есть появляются какие-то учителя активные, uh -huh. директора школ, которые активные и там не заангажированные какими-то шаблонами, которые стараются балансировать между тем, что важно выполнить программу министерства, но хочется да. еще и детям что-то дать. Однозначно, самое главное, хочу, чтобы дети были счастливы, чтобы они нашли свое призвание, вот это самое основное. То есть у меня нет какой-то в голове там картинки, что она обязательно должна быть врачом, или очень круто стать программистом, или нужно быть дизайнером или еще кем-то. Поэтому я стараюсь воспитывать так, чтобы ребенок мог раскрыть себя и найти ага. что-то свое. У меня дети пробуют очень много всего делать. У меня младшая девочка занимается несколькими кружками. Это лего-робот, это дзюдо, это чирлидинг, и кто-то узнает и говорит, она девочка, зачем елегоробота? робота, да. зачем ей дзюду, она же девочка. И я считаю, что ребенку надо максимум дать этого опыта, чтобы он сам понял, в чем ему интересно. Ну, через полтора года она будет подавать документы в какой-то, может быть, университет. Mm -hmm. Вот. Она не будет этого делать. Ну, думаю, что будет, но ну, выберет то, что ей по душе. Буду, в Украине. Я буду стараться максимально поддерживать ее. А если она скажет, что я хочу, я беру рюкзаки, путешествую по миру, как это, кстати, принято в Европе mm -hmm. и в Штатах, когда они просто на один год берут просто полностью брейк. Mm -hmm. Ну, я yeah. вообще очень поддерживаю своих детей и старшую дочку стараюсь. Мне кажется, что как раз задача родителей – это дать ощущение, что ты принимаешь ребенка таким, какой он есть, чтобы он не сделал. Заложить какие-то основы все-таки, ну, правильной морали, правильного поведения, чтобы ну, в какие-то крайности, да, uh -huh, uh -huh. не уходил просто в силу того, что возраст, не понимает ответственности и так далее. Но при этом поддерживать э, в плане mm -hmm. каких-то хороших начинаний, нового опыта, пробовать э, себя э, как-то раскрыть. Спасибо, очень искренний ответ. А, все говорят нетворкинг, нетворкинг, нетворкинг или нетворкинг? Нетворкинг? Ну, говорить в общем, если говорится английского, то networking. Окей. Mm -hmm. okay. И тем не менее, не все предприниматели посещают мероприятия. Mm -hmm. вот. Зачем посещать вообще такие вот ивенты здесь или там у себя в городе? Что это дает? В чем фишка? Как раз фишка отважности в том, что ты пойдешь туда, куда совершенно ты не знаешь этих ребят. Ты не понимаешь 80% всех тех терминов, да. которые говорят, да? Но ты посидишь, ты посмотришь вообще, что это за ребята, да? О чем, ну, как вообще, почувствуешь этот дух всего. И очень важно, я всегда советую о том, что, ребята, после того, как заканчивается какое-то мероприятие, никогда не уходите после него, всегда оставайтесь и задавайте вопросы. Подойдите к спикерам, которые были, да? Скажите, что, слушай, мне так вдохновило, что ты делаешь. А как ты начал? А вот а как мне, с чего? Может, мне какую фотошколу? Что ты мне посоветуешь, да? Круто. Смотрите, у меня есть э, такая тема. Я задаю вопрос от предыдущего спикера из предыдущего видео вам. Вот, предыдущее видео было с Ильей, не фотографом э, здесь в Лиссабоне. Его вопрос к вам, как нетворкерам. А как э, все-таки быть успешным и эффективным нетворкером, а если ты там, законченный интроверт, вот не твое это, вот отстаньте и, и уберите людей из этой планеты? Ну, мне кажется, что интроверту можно научиться быть экстравертом в нужных ему ситуациях. И не обязательно постоянно посещать очень много чего-то. да. Можно выбирать точечно те мероприятия, где ты видишь там, наибольшую ценность для uh -huh. себя. И как-то беречь свою энергию. Знаешь, что вот самый главный вопрос для интровертов, что они чувствуют себя разбитыми да. и бессильными после да. таких мероприятий, когда много людей. Я скажу по секрету, что я экстраверт, но я тоже себя так чувствую после мероприятий, где много людей. Ты все-таки ну, очень много отдаешь, но важно понимать, что ты много получаешь тоже, общаясь. И, наверное, когда ты это чувствуешь, то возникает этот баланс, и появляется стимул, мотивация идти дальше, общаться. Плюс я бы использовала возможности соцсетей, то есть можно, не выходя никуда, вступить в какие-то сообщества, вступить в какие-то э, группы, подписаться на страницы, uh -huh. общаться онлайн, если тебе тяжело это делать физически, завести свой канал, как ты это делаешь. Да? Мне кажется, что ты тоже интроверт такой, больше, чем экстраверт. И, ну И самое основное – это понять, зачем. Вот когда ты это понимаешь, тебе все становится проще. У тебя кликает внутри. Это твое зачем? Мне это надо, поэтому я туда иду. Okay. Не заставлять себя, я должен стать экстравертом. Да. Yeah. А понять... Я пойду туда, это мне даст то-то, то-то и то-то для своего развития. Я смогу оттуда взять это, это, это. Я могу обменяться опытом с тем-то, тем-то, познакомиться с тем-то, тем-то. Для чего? Делать себе план для чего? Идти туда с целью. С кем ты хочешь конкретно познакомиться, подружиться, пообщаться? Какие специальности, какие профессионалы тебе интересны с этого мероприятия? Какие инсайты ты ожидаешь получить? Да, вообще, networking ради нетворкинга вообще это нет, не неэффективно. И очень важный момент, то то, о чем я рассказываю. Ты самое важное, ты должен пойти на мероприятие один. Да потому что в таком случае ты больше цепляешься за людей когда ты приходишь с кем-то или с, ну, с бандой ты вы постоянно находитесь вместе поэтому вот я на самом деле провожу э, там, семинары там, и выступаю буду выступать вот, в этом милане э, с, на стартап крэш тесте да где буду рассказывать про то как же проводить нетворкинг на конференциях какие есть определенные правила э, да, игры я бы так сказала вот. и скажу еще что но иногда очень важно иметь рядом с собой человека. Очень многие фаундеры, они никогда, и технические люди, они никогда не, скажут, не будут и не станут экстравертами. Поэтому я всегда была в компании, в стартапе, в котором я работала, именно тем человеком, который мог разговорить в компании абсолютно кого угодно, а затем плавно подвести к знакомству. Да. Это, тоже, такой. Да, это, одна, это тоже определенная работа, ее не все могут сделать. Поэтому Это возможность для интровертных SEO все-таки заводить найти партнера То есть Ты не можешь уметь все, да, да. быть всем на все руки мастера. Ты можешь быть хорошим технарем или классным руководителем этой компании, но заведи себе в штат тогда человека, пиарщика, маркетолога, без дева, который будет вот этим коннектором и помогать тебе заводить связи. Фу. Да, и очень важно еще одно, для тех людей, которые прям очень хотят ну, поломать все правила и рамки и стать реальными, такими открытыми к людям, это однажды мне мой учитель английского языка мне сказал, я когда-то был очень сильным интровертом, вообще не мог разговаривать с людьми, боялся их, и в какой-то момент, в 35 лет, я взял на один год отпуск и поехал путешествовать по миру один. И после этого он просто колоссаль... он колоссально изменился. То есть он стал неким шоуменом. Я бы так его назвала. А, давайте продолжим мою традицию и зададим вопрос следующему гостю. Это Андрей Бас. Это парень, ко э, аутсорсинговой компании в Киеве, которая занимается разработкой мобильных приложений. Ему 22 года, у него команда 35 человек. Вот, что бы вы спросили у такого человека? Я бы, наверное, Спросила его маму, как она воспитала такого сына, что он в 22 года вот, без каких-то границ в голове и со способностью построить компанию и уже приехал на веб-саммит. Как он борется со стереотипами? Uh, что когда, в двадцать два тысяча да. Что в да, двадцать что в 25, что там в тридцать, что в пятнадцать лет, кем он должен быть и что он должен делать? И нужно ли следовать всегда ну, воле просто там, родителей, бабушек, дедушек или общества, как он с этими стереотипами борется? Классный вопрос. Классные вопросы. Я их задам. Спасибо вам большое за то, что уделили мне время здесь, в Лиссабоне. Надеюсь, вам тут все нравится. Погода, еда, океан, серфинг. Да, а, отлично. Может быть, кто-то захочет с вами познакомиться лично или вступить в вашу группу UTF. Я ну, оставлю линк под видео. Угу. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Рома, большое. И мы всех приглашаем подписываться на твой канал в Ютубе, потому что ты делаешь очень классное дело. Ты коннектишь украинцев со всего мира в действии с собой. Очень здорово. Спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рома, ты молодец, мы тоже очень гордимся. я. <класс> <класс>